Надеюсь, он на него сядет. Ай! Ай! Блядь! Хочу обзор книжек на столе. Видел там Капотол, Михайчик Сент, Михаил. Остальное. Погодите, описано... пожалуйста.